Толпа мигрантов сносит белорусский забор и прорывается на территорию Польши. Пограничники стягивают водометы и угрожают направить бронзбойты в толпу. На улице минусовая температура. На этих кадрах мать пытается согреть ноги своему четырехлетнему сыну, но в ЕС их все равно не пускают. Со стороны польского КПП «Кузницы» транслируют пропагандистское обращение в адрес белорусских пограничников. Впервые на русском. Поляки просят белорусов не выполнять преступный приказ Лукашенко. Поляки через громкоговоритель уговаривают белорусскую сторону прекратить издевательство над людьми, как если бы это белорусы, а не поляки не пускали мигрантов на свою территорию. Словно бы белорусская, а не польская МВД объявила о готовности открывать огонь на поражение. И голыми руками пытаются убрать колючую проволоку на своем пути в Евросоюз. Польские пограничники публикуют видео со своей стороны КПП. Оставив лагерь, колонна беженцев выстроилась напротив пограничников в касках и оружием на перевес человек, которые стремились к лучшей жизни в Европе, были задержаны и под конвоем доставлены на территорию Белоруссии. Из тех, кто шел болотами через лес, выжить смогли не все. Первый погибший – сириец. Всего, по данным Нью-Йорк Times, скончались 9 мигрантов. Полиция в ходе досмотра нашла паспорт, но ни полицейский, ни врач, ни присутствующие прокуроры не смогли установить причину смерти. Тело мужчины было найдено лесником в лесном массиве, где, как известно, погибли и другие просители убежища. Те, кому удается попасть в Польшу, скрываются среди деревьев. Немецкая Бильд обвиняет в миграционном кризисе Путина. Параллельно публикуют статью о контрабандистах, которые переправляют беженцев в Евросоюз. Среди 329 задержанных ни одного белоруса и россиянина. В основном припалты и украинцы, но виноваты все равно Минск и Москва. Похоже, что Лукашенко свихнулся. Как противостоять безумию? Думаю, что Лукашенко не сошел с ума. Да, у него безумие, безумие цинизма. Что они пытаются сейчас в принципе провернуть, так это по максимуму навредить ЕС. Это миграционная война, а причина в том, что Евросоюз на протяжении нескольких лет провоцирует в том числе и Россию. Я всегда говорил, когда ты раздражаешь медведя, если ты решился раздражать медведя, то это неправильно, если у тебя в кармане брюк ничего нет. В любом случае, что-то же должно быть, чтобы его отогнать. Если вы примете мигрантов, вы одарите Лукашенко. И для Путина это будет подарок. Таким образом, вы станете соучастниками в их нечистой многоходовочке. Глава британского МИДа Элизабет Трасс заявила, что ответственность за кризис несет только Москва. Лукашенко. Лукашенко продолжает вербальную эскалацию. Он попросил Путина поставить ему комплексы Искандер М. Это очень современная российская ракетная система, оснащенная ракетами малой дальности и крылатыми ракетами. Думаю, что Путин не просто отдаст их Лукашенко, потому что Путин не во всем доверяет белорусскому правителю и не хочет идти на риски. Вероятно, что с этими ракетными системами защиты Путин отправит в Белоруссию российские войска. Это вполне может быть. Контроль на ситуацию никому не отдаст. Это слишком рискованно. Десантники из России, союзные им Белоруссии, провели совместное учения. Фоном для них стал кризис с мигрантами, замерзающими в лагере в лесах польско-белорусской границы. Россия обвиняет и в этом кризисе. На восточной границе России их войск больше, чем во всей британской армии. Для Украины и ее союзников самым пугающим знаком того, что Россия может сделать в будущем, является то, что она сделала в прошлом. Рассказывая о пугающих действиях Москвы, британские журналисты почему-то показывают кадры парада 9 мая. Лондон уже направил группу военных на белорусско-польскую границу. Еще один отряд в случае угрозы перебросят на Украину. Российские орды будут сдерживать 600 британских спецназовцев. Британская оперативная группа особой воздушной службы и ПАРАС готова к мобилизации на Украине после того, как Ми-6 предупредила премьер-министра, что президент Путин может быть угрозой для Украины и Запада. Подразделения особой воздушной службы и парашютного полка были предупреждены, что их могут отправить в страну за несколько часов. Источник сообщает, от 400 до 600 военных готовы, их снаряжение собрано, и они готовы полететь на Украину. А там либо приземляться, либо парашютироваться. Они подготовлены к обоим сценариям. В Госдепе объявили, что Лукашенко действует по указке Кремля. Миграционный кризис – якобы хитрый план Путина, чтобы отвлечь Запад от подготовки нападения на Украину. Государственный секретарь Энтони Блинкин вчера переговорил с польским министром иностранных дел Сбигневом Рау. Секретарь Блинкин вновь подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования незащищенных мигрантов режимом Лукашенко. Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и преследуют цель отвлечь внимание от российской активности на границе с Украиной. Соединенные Штаты, Польша и другие союзники и партнеры едины в стремлении заставить Москву заплатить значительную цену за ее военные агрессию и пагубные действия